Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! И надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно. Раз, два, три, раз, два, три. Как дела, как дела? Так, хорошо. Запускаюсь еще в Инстаграмчике, и мы начинаем с вами, да? Отлично, прямой эфир. здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа очень рад, рада вас приветствовать сегодня наша с вами воскресная встреча боже как я их люблю в 12.00 по москве и мы как всегда обсуждаем какие-то узкие темы здоровья вот сегодня вообще узкие темы ну потому что ну кстати говоря поставьте плюсики пожалуйста кто вегетари... находится в вегетарианском стиле питания любом можете написать каком именно вот или у вас будет были периоды когда вы использовали вегетарианский стиль питания здравствуйте здравствуйте или плюсики напишите или чуть чуть более развернуто но многое не прочитаю потому что все-таки говорю одновременно да <клёх> вот а собственно говоря для этой категории людей у меня сегодня такое к вам небольшое обращение Потому что люди задают вопросы, и я прям хочу, чтобы эта запись сохранилась. Вот Таня, вегетарианство вала или вегетарианство уед? Отлично, хорошо. Ну, во-первых, должна сказать, что я уважаю все стили питания, которые улучшают человека. А Уважаю их очень сильно Потому что, вы знаете, это определенные проявления культуры человека Когда он задумывается, что я ем, что в моей тарелке Значит, он, наверное, задумался, как я живу да, Или там, ну, над многими вещами То есть для меня это проявление, когда человек думает, что он ест Это проявление общего уровня интеллекта в его запчасти Который называется «Интеллект по здоровью» поэтому я очень уважаю тех людей которые задумаются над своим питанием и в том числе если вы выбрали а, а, вегетарианский стиль питания тоже очень классно просто я сегодня так как у меня большой опыт консультирования людей <как> я вам расскажу узенькие вот такие моменты которые встречаются и вот с осложнениями вегетарианского стиля питания я тоже сталкиваюсь и приходится чуть-чуть чуть-чуть там корректировать чтобы человек остался в своем любимом стиле питания вот а те девочки которые э, и мальчики которые на смешанным питанием мы тоже с вами, может быть, очень эффективно, вы это знаете, да? Но на смешанном питании тоже у людей куча ошибок. Ну, собственно говоря, это мы стараемся устранять в системе старости. Нет, все вопросы в конце, все вопросы в конце. Вот, и я представлюсь, пожалуй, поставьте единичку, если вдруг вы меня видите впервые. сегодня такое может быть, потому что для меня необычная тема, про вегетарианство никогда не говорила. Я Бахтина Елена, по специальности я врач-акушергин. Гинеколог-генетик, но на самом деле я э, автор э, книги Старости нет или Как оставить своего доктора без работы. Это раз. И я автор системы старости нет которая уже на данный момент помогла большому количеству людей вернуть здоровье вернуть нормальный весоростовые соотношение выйти из метаболического синдрома поставить на место сахара отредактировать уровень артериального давления получить а, кучу комплиментов от окружающих и быть на 15 а то и на 20 лет моложе вот только что выслушала а, видео результат татьяна записала видео результат она говорит я по и вернулась в минус 20 лет, вот как было 20 лет назад. Представляете, как это здорово. И я очень счастлив, счастлива, что у меня вот так вот выходит. У нас с вами вот так вот выходит. А вот, замечательно, классно. А также в системе старости нет, а, а, вегетарианцы получают свою долю пользы, потому что мы просто разбираем, а, что есть, что не есть, как двигаться, и просто занимаемся тем, что более осознанно проживаем нашу жизнь в нашем теле окей okay, хорошо пошли да если вы готовы ну-ка покажите мне пожалуйста ваш стаканчик с водой и давайте сделаем пару глотков угу. отлично <свёздные> и поехали тогда значит, если вы конспектируете лучше законспектировать я конечно в конце вам выдам конспект здоровья но все-таки, но все-таки если конспектируете, лучше от себя законспектировать первый узкий момент вегетарианства с которым я сталкиваюсь один раз меня пригласили на такой сбор веганов, вегетарианцев сыроедов в Киеве это было, собралось большое количество людей набились в очень такую маленькую коморку, небольшое вегетарианское кафе, в общем люди стояли сидели друг друга у друг друга на коленях. Ну, в общем, это был интересный для меня такой вот опыт. И главное, я единственная была среди них всех, не вегетарианка. Когда они узнали это, у них было некоторое разочарование. Но я действительно к тому моменту уже имела большое количество опыта по консультированию людей, у которых вегетарианский стиль питания вызывает некоторую проблему. И эта некоторая проблема – это анемия. Причем она не всегда бывает, так что я не то сделала, причем она не всегда бывает железодефицитная, она ну, имеет. Но с нее, с железодефицитной мы начнем. Первое, что вам нужно записать в свои тетрадочки, очень рекомендую конспектировать, это вашу суточную норму по а, приему по железу. Если вы просто девочка, взрослая женщина, это 18 мг. Но так как вы не простая девочка, вы девочка вегетарианец, то это может быть и 20, и 25 мг железа который должно приходить к вам из, обычных, из ваших продуктов питания из растительных я объясню почему беременные женщины замечаете 33 миллиграмма то есть значительно выше потребность но мужчины не теряют кровь во время месячных не имеют кровопотери во время родов соответственно требования их организма по железу намного скромнее в два раза скромнее чем женские 10 миллиграмм но детки видите от 4 до 18 миллиграмм железика так, хорошо. А из каких, в каких продуктах находится железо? И когда вы смотрите, в каких продуктах находится железо, вроде бы все хорошо. У вегетарианцев не должно возникать никаких вообще маломальских даже проблем. 100 грамм сушеных грибов 35. Так, а мне нужно, допустим, 20. Да. О, так это прям даже передозировка. 100 грамм сушеных грибов, правда, их надо подготовить, приготовить, это уже будет не 100 грамм, но все-таки. А, печень свиная 100 грамм, а, ну это же не вегетарианский продукт, но ладно но это суточная норма печень куриная суточная норма дрожжи пивные никто не ест в количестве 100 грамм да. капуста морская смотрите капуста морская это почти суточная норма тоже очень хорошо Ну, дальше можете посмотреть дальше потом в принципе все меньше и меньше и меньше но это и семечки тыквы и груши сушеные чернослив фасоль и курага и чечевица. это все что едят людям которые находятся на вегетарианском стиле питания не так ли не так ли но есть одна вот, вот эта проблема точно есть у нас в организме так как мы с вами животные организмы да по структуре железо рабочее железо работающее железо находится в виде связи с белковыми молекулами ферритин гемосидерин в общем оно гемовое железо оно гемовое вот а в таком же состоянии в гемовом состоянии железо находится в животных продуктах в печени в виде ферритина гемосидерина субпродукты и мясо там кролика индейки курицы говядина это в гемовой форме гемовая форма это ну, животная форма рабочее в животном организме и в нашем с вами в том числе то есть когда вы получаете железо вам придется преобразовать это железо в гемовую форму для того чтобы организм мог сделать гемоглобин миоглобин ну, и немножечко об этом еще тоже конечно поговорю то есть для образования гема у нас внутри если даже вы получаете не гемовое железо из растительных продуктов происхождения для образования гема у нас внутри необходимы цинк, медь, витамин B6 и белковая обеспеченность, то есть должно быть достойное нормальное количество белка в приходящей еде. Итак, два вида железа: гемовое. А, в отличие от, имон, от ионного железа, а ионное железо содержится в, не, не гемовая в растительной пищи так вот в отличие от не ионного железа усваивается практически полностью. И а, усваивается хорошо, и у него нет врагов в виде а, фитатов фосфатов, которые мо могут находиться, в, например, фитатов в цельнозерновых продуктах, вот, и мешать а, всасыванию железа. Содержится в мясе, особенно много, конечно, его в субпродуктах. А не гемовое железо, растительное, да, пища. Для преобразования железа трехвалентного в двухвалентное нужен восстановитель. И восстановителем является витамин С. Поэтому если вегетарианец как-то так прошляпал должное количество обеспеченность витамином С, в среднем люди обеспечены витамином С на 30-50%. Витамин С в организме человека не синтезируется, нужно получить только снаружи. То вот если этого витамина С недостаточно, то это не гемовое железо никогда не станет способным всосаться, <coughs> потому что не может поменять валентность. Вот такая вот правда жизни но э, давайте еще разочек Итак, если гемовое железо хорошо всасывается то у негемового железа есть ингибиторы абсорбции то есть те штуки которые мешают всосаться это фитаты фитаты но ну, или фитиновая кислота вы наверное хорошо ее знаете она вот в, в, содержится во всем цельнозерновом поэтому если вы любите отруби ну, вот там достаточно много вот этих фитатов но отруби полезны безусловно просто они ограничивают всасывание не только железа но немножко цинка немножко определенных видов аминокислот и так далее вот кальций тоже э, противоречит всасыванию железа то есть они антагонисты <клёх> они друг с другом конкурируют вот а достаточно много в молочных продуктах Поэтому овощная, молоко-овощная диета, молочно-овощная диета очень быстро приводит к анемии, на самом деле, железодефицитной. Вот. И полифенолы, это в некоторых овощах содержатся полифенолы и тонины чая. Ну, если вы очень любите чай, такой крепкий чай, то, скорее всего, там тоже содержатся вот эти тонины, которые прям запрещают всасываться железику, и железика может быть в дефиците теперь быстренько быстренько потому что сегодня тема не по железу но мне нужно вам рассказать насколько важно все-таки синтезировать достойное количество различных форм гемового железа потому что эльтроцит содержит гемоглобин который благодаря которому мы с вами осуществляем все-таки тканевое дыхание то есть гемоглобин взял кислород притащил в клеточку и его этого гемоглобина очень много 600 грамм поэтому если будете жадничать по железу то и гемоглобин будет мало а все патологические процессы начинаются с одного с гипоксии вот это вот основная причина поэтому нам никак нельзя миоглобин мышечный если вегетарианец не следит за уровнем обеспеченности железа я расскажу что такой уровень обеспеченности а мы его по феритину будем смотреть значит у него будет прогрессировать мышечная слабость то есть миоглобин мышечный будет страдать Цитохром P450 это о детоксикации, друзья. Не буду долго на этом останавливаться, но в печени сидят большое количество ферментиков, цитохромчиков, которые видят жирорастворимый токсин. Ну-ка, давай я тебе сделаю водорастворимым, чтобы можно было выйти из, вывести из организма. И делает. Если эти ферментики, будут они железозависимые, будут лентяйничать, то какое-то токси, количество токсинов жирорастворимых будет осумковываться в липомах и в других доброкачествах опухолях это уже не здоровье и это же самая система цитохром p450 она связана с продукцией стероидных гормонов а это значит мужские половые и женские половые потому что тоже система цитохромов участвует в этом вопросе то есть это уже связь есть у меня месячные нет у меня месячных у меня достаточные авариальный запас у меня недостаточный авариальный запас могу я захотеть ребенка и родить ребенка или ну и что-то нужно как-то так подсуетиться дефицит железа и болезни щитовидной железы это просто набрасываю варианты если железо в организме всегда на подсосе то что такое заканчивается то тогда может страдать ферментик такой, называется тиропероксидаза, которая нахлобучивает атомы йода на белковую болванку, которая называется тироглобулин. И все вместе это будет Т4 в конечном итоге рабочий гормон щитовидной железы или Т3 еще более рабочий гормон щитовидной железы и вы будете здоровы если вы экономите на железе ну, не экономите, не знаете что куда нужно заглянуть то этот процесс может страдать вот. и соответственно это приводит к болезням щитовидной железы которые ну, нам ну, совсем не нужны вот а, иммунитет может ли страдать иммунитет конечно может страдать иммунитет сейчас немножко подвину Потому что есть такая штука, фермент как миилопероксидаза, и она повышает способность нитрофилов гоняться за бактериями, вирусами и их поглощать. То есть фагоцитоз. Соответственно, если вы длительное время в состоянии анемии, то будет совсем плохо с иммунной системой вот но ну, не все я вам тут буду рассказывать ну ладно немножко расскажу <как> в организме есть очень серьезная система улавливания э, свободных радикалов прям если не, не эта это реакция то это если не это то это если не это, то это но свободные радикалы это убийцы серийные убийцы их должно быть ну какое-то минимальное количество потому что ну, в каких-то моментах они даже нужны например там э, оплодотворение ну тут без пропадения стеночки э, э, яйцеклетки ничего не будет то есть там они нужны но все-таки так вот ключевой и самый безопасный фермент антиоксидантной защиты каталаза железозависимое и если у вас в организме не хватило каталаза ладно будет другая реакция но она уже не такая безобидная как каталазная реакция вот очень часто обращаются ко мне люди и которые говорят Лен, я в вегетарианском стиле питания уже там допустим семь лет все классно и до этого я там была бегемотиком сейчас я встроенная девочка у меня нормализовалось давление у меня ушла аллергия у меня остановился вот иммунный процесс Ну, в общем они начинают мне говорить кучу всяких полезностей которые на себе испытали кстати в первые три года на вегетарианство первые два года вегетарианства, вегетарианство а потом ну, я же жду жалобу я сижу и жду жалобу я знаю что ей нравится я знаю что она хочет остаться в своем стиле питания я тоже хочу чтобы ей продолжала нравиться, и она продолжала оставаться в том стиле питания который она умная женщина она выбрала да вот но я жду это но но истончается кожа истончаются слизистые не знаю прям что с этим делать я такая как фарфоровая это железо участвует в синтезе коллагена помните я может быть когда там рассказывала не буду сейчас то есть коллаген это такая косичка у которой две две Заколочки. И вот одна заколочка – это железо и витамин С. Если не хватает железа, то коллаген расплетается очень быстро, и, соответственно, будет проблема с, со всей соединительной ткани, друзья. Соединительная ткань – это то, что вы хотите, чтобы был овал лица, это вы хотите, чтобы у вас кости были прочные, это вы хотите, чтобы у вас связки были прочные, такие, что чё хочешь, что и делай, никогда в жизни не порвется и так далее. Понимаете? Вот это вот оно – железо, участвует в синтезе коллагена итак друзья я вам сейчас рассказала не только обычно железо сразу гемоглобин нет а я вам рассказала целый комплекс изменений можете написать если вы вегетарианец и я я попала в вас сейчас И в каком пункте я вам вас попала в пункте миоглобина или мелопероксидазы и иммунитета или пунктики что, скорее всего, коллаген хуже строится, потому что истончение происходит кожи Куда я попала? В каком моменте я в вас попала? Но должна вам сказать, что, конечно, надо бороться, ну, надо подстелить соломки, чтобы никогда в жизни не попасть в железодефицитную анемию, потому что это уже очень тяжелая форма дефицита железа. Вот все расстроится, все, иммунитет, уже кожа не так будет строиться, все-все-все, и только потом упадут запасы э, э, потом потом упадет гемоглобин то есть при дефиците железа в первую очередь расходуется его запасы сначала запасы сейчас объясню как это затем железо в скелетные мышцы уже не попадает в кишечнике его мало в кишечнике тоже очень много вот этим вот ферментиков цитохромов вот еще выраженный дефицит железа уже сердечная мышца будет страдать потому что тоже миоглобин и только потом головной мозг и эритроциты почему так природа придумала потому что нельзя допустить гипоксию эритроциты это последняя оборона последний а, а, форпост такой понимаете и организм ни в коем случае не хочет потерять эритроцитарное железо но получается поэтому миленькие мои вегетарианцы смотрите мы всегда обращаем внимание на ферритин да, нужно сделать общий анализ крови, безусловно, чтобы увидеть хотя бы, что там с гемоглобином, да. вот Но как оценить запас железа, если он вообще в вашем организме? Поэтому все, кто плюсики ставил, кто сейчас в вегетарианском стиле питания, прямо сейчас отвечайте мне на вопрос, пожалуйста: какой у вас уровень ферритина? Я уверена, что вы осознанные люди, чтобы не просто так пришли в этот стиль питания. потому Потому, что вас кто-то намотивировал, а вы осознанные люди и знаете зачем следить поставьте пожалуйста свой уровень а, ферритина и ну чтобы я понимала что вы меня понимаете но если вот то что я сейчас говорю для вас какая-то новость ничего страшного я вам в конце дам списочек анализов вот, и вы сможете быстренько прокачаться на тему а насколько безопасен для вас этот стиль питания сейчас и где постелить соломки чтобы не дай бог так вот Смотрите, хорошая ситуация это когда ферритин полон, норма ферритина 30 и выше. Вот как мы стараемся 30 и выше это запас железа если вдруг случаться случайно у вас там роды или ну какая-нибудь не дай бог травма или какой-нибудь стресс что потребует большого количества различных биохимических реакций в организме то есть откуда взять депо, депо ферритин если человек неосознанный не только вегетарианец боже, сколько с низким ферритином людей ходят на смешанном стиле питания просто невероятное количество то ферритин будут ниже всякого плинтуса минимальный который я видела двоечка была троечки бывает когда я первый раз посмотрела на свой ферритин у меня была семерка это ужасно это капец конечно вот но если пропустить э, историю с ферритином <как> то тогда упадет трансферин транспортная форма железа вот а если пропустить а, историю с феритином с трансферином, тогда упадет уже и железо эритроцитарное. Поэтому если вы в общем анализе крови видите, что у вас мало гемоглобина, все вы просто прошляпили все что вы могли прошляпить. Вот. но к счастью с этим нужно работать как только вы об этом услышали. А -а -а -а -а. Итак вы должны понимать также, что а, не бывает такого, вот я, ага, у меня железа не хватает, пойду приложусь к ржавому какому-нибудь гвоздю. Нет, для того, чтобы железо всасывалось, ну, во-первых, оно должно быть в определенной форме. Я рекомендую аминокислотные хелаты вот это железо должно быть защищено сейчас буду говорить что железо не только полезно но и вредно ионное железо очень это просто очень серьезный повреждающий фактор против которого в организме есть целая система обнаружения ионного железа которое вдруг выпало из эритроцита например и осталось где-нибудь на стенке кровеносного сосуда вот но все равно чтобы пищевое железо всосалось вам нужно с пищей получить ее еще кучу всего это иметь и цинк и молибдена немножко марганца чуть-чуть хрома чуть -чуть, витамина c витамин b2 и в организме должен быть кофермент q10 без этого просто ну, просто невозможно справиться, просто невозможно справиться. Поэтому я думаю, что каждый здравомыслящий человек просто сейчас, на данный момент времени, просто чтобы жить дольше на 15 лет, чтобы лучше выглядеть минус 15 лет от паспорта, должен использовать любой, но очень качественно сделанный поливитаминный продукт. Что тут такого? А вот а поливитаминные продукты, как правило, содержат все необходимое, в том числе и железо, и медь, и цинк и так далее хорошо а, мои варианты знаете что я всегда в прикладном аспекте мои варианты какие у меня есть варианты. А, я сейчас не только о вегетарианцах о веганах и сыроедах но я вообще о людях в том числе и о детях нам деткам тоже нужно что-то предлагать понимаете там еще способность переваривать пищу не такая хорошая как бы нам хотелось поэтому есть детские витамины я пользуюсь производством нсп и очень горда что я не хожу на базар где дают все подряд разных товаропроизводителей. Нет, я выбрала элитный бутик и хожу туда, покупаю витамины, омега-3, сегодня вам расскажу в очень высоком качестве. Поэтому, если вы хотите ходить в такой же бутик, как я, это называется NSP или Nature Sunshine Products. Под этим видео есть такая ссылочка, называется получить дисконт на Можете воспользоваться или задать вопрос в директ. Дайте, пожалуйста, вход в интернет-магазин. Вот и посмотрите вообще, что там есть. Вот детские витаминки, витазаврики. Помните, а дозировка детская от 4 до 10 миллиграмм нужно железо деткам давать. Витазаврики по 1-2 раза. Вот уже. 5 миллиграмм отлично это профилактика для взрослых очень люблю суперкомплекс там есть все чтобы железо засосалось, в том числе вот и в этом суперкомплексе семь с половиной миллиграмм железа семь с половиной плюс семь с половиной это будет 15 а у нас 18 потребность у женщин да но для мужчин это полностью суточная потребность отлично то есть это просто профилактические дозировки немного не мало просто профилактические дозировки для того чтобы чтобы не уронить свое железо а есть такой коктейль tnt в нем в двухмерных ложках будет 5 миллиграмм два с половиной плюс два с половиной тоже профилактическая дозировка детки его любят просто невероятно у деток тоже часто бывает, кстати говоря а, дефицит железа но если уже есть анемия и вы уже увидели прям проверили никто кстати Ферити не написал друзья милые мои вот, а если вы проверили свой ферритин, а он прям ниже всякой критики, то мы используем железо, видите, хелат. Что такое хелат? Это железо окружено органическая молекула. В данном случае там есть смесь аминокислот, и это железо прям хочет стать вашим гемовым железом. Поэтому там небольшая дозировка а в одной таблетулечке железохелата 25 миллиграмм. Если от меня сейчас там доктора слушали, боже, как таким количеством можно поднять уровень гемоглобина и тем более ферритина? У нас получается, все хорошо, до 26 неплохо, но надо тридцаточку, может быть, даже чуть больше вот понимаете в чем дело и тогда мы используем железохелатту а как по дозировкам? Ну, вот если, например, эм, ферритин 26, то по одной штучке каждый день, то есть по 25 миллиграмм это немножко выше, чем суточная профилактическая норма, но очень хорошо усваиваемый продукт вы можете использовать до конца банки. А там 180 таблеточек это очень классно. <coughs> И вы э, свой этот дефицит, вы его изживете. Почему уровень железа нельзя повышать быстро? Многие говорят: а, пойду уколюсь, уколю, сделаю пару. Уколов и не буду есть этот железохилат. Вот просто уколюсь и все. А помните, что железо в ионной форме крайне токсично, вызывает. Я не стала вам говорить, есть такая реакция в организме. Реакция сейчас покажу. <смех> реакция фентона реакция фентона это свободно радикальная реакция если вводить железо очень быстро то реакция фентона она она может ä, проходить в организме как мы от нее защищаемся обязательно использовать хилатную форму железа, да прям требование к продукту я не говорю к препарату я говорю к продукту а, обязательно в продукте должен быть витамин С с флавоноидами. и тогда а, происходит а, дополнительная филотирования вот того железа дополнительное окружение его органическими молекулами и это железо не не вредит да да да я знаю что сейчас люди переболевшие к имеют просто запредельные зашкаливающее значение ферритина тоже скажу об этом если у вас зашкаливающее значение ферритина, это значит у вас какой-то острый процесс в организме, острый воспалитель. Был ковид, понятно, значит это он. Но возможно это воспаление суставов или, ну вот вы знаете свой спектр болячек, да, какая-то болячка сейчас в состоянии обострения. Если вы не знаете какая, возможно, надо, надо искать. И очень часто, если ваша талия больше 80 сантиметров, вы в хроническом воспалении. Вы в хроническом воспалении, это такой тихий огонь воспаления, который постоянно, постоянно. Вот. И так как вы в хроническом воспалении, ферритин растет. Вот. Он израсходуется за жизнь, но, Татьяна, нужно выйти из метаболического синдрома, если вы в нем, вот, и посмотреть, нет ли какой-то другой такой патологии, которая могла бы давать этот острофазовый показатель. Ферритин – это показатель, что в организме непорядок воспаления друзья на этом этапе что такое конспекты здоровья конспекты здоровья это ответы на часто задаваемые вопросы Примерно выглядит так. Ой, у меня ферритин низкий, что делать? Вот конспект здоровья номер 20. Или запрашивайте в директ, или под этим видео есть такая закладочка "Конспекты здоровья. На нее кликайте и ищите 20 конспект и берете его с собой. Почему я всегда сочетаю железо и пчелиную пыльцу? Потому что железодефицитная аномия это не самое приятное времяпрепровождение в вашем теле. Телу неприятно, что вы его не понимаете и допустили дефицит железа. И вам неприятно, что у вас такое тело непослушное, быстро утомляемое и так далее. Как только вы начинаете повышать уровень обеспеченности железа и добавлять пчелиную пыльцу, серьезно вам говорю, у вас уже на третий день приема крылья вырастут. И вы поймете, что такое жить полноценной жизнью это по поводу по поводу ферритин. теперь про, следующая проблема запишите себе пожалуйста узкая проблема вегетарианства номер два это витамин b12. Железодефицитная анемия это не единственный вид анемии, которых, которых подстерегают вегетарианцы, которые ну не знают, куда смотреть. А смотреть нужно в общий анализ крови. И не дай бог, там будет мегалобластная анемия. Это когда огромные эритроциты, но они все равно неэффективны, потому что они плохо таскают кислород. А все потому, почему? Потому что низкий уровень обеспеченности витамином В12. А, также можно уровень витамина В12, конечно же, и в крови посмотреть. Но если вы глянете, так возьмете и глянете, в каких же продуктах питания содержится витамин В12, ни одного продукта растительного происхождения вы в источниках не найдете. Есть нормы, Министерство здравоохранения спускает на нас нормы, говорят, ешь 3 микрограмма витамина В12 в день и будешь здоров. Люди едят, но почему-то все равно не здоровы. Поэтому есть исследования, которые показывают, а оптимальный уровень потребления В12 это 6 микрограмм в сутки. И вот если смотреть с точки зрения 6 микрограмм в сутки на продукты животного происхождения меня сейчас слушают ведь не только вегетарианцы но и люди на смешанном питании сколько печени нужно съесть чтобы b12 себе дать суточную норму если если сколько в говядине 60 микрограмм ну, тут совсем чуть-чуть печени. Тут 10 грамм печени нужно съесть, чтобы, чтобы получить суточную норму. В осьминоге 20 микрограмм. Это нужно съесть 50 грамм осьминога, и вы в дамках. Скумбрия. 100 грамм скумбрии. Двойная обеспеченность на сегодня по витамину В12. 12 микрограмм. Сардины. Двойная обеспеченность. Кролика уже нужно будет съесть где-то 150 грамм. Но ну, вот так вот примерно и считайте. И это только продукты животного происхождения. В продуктах растительного происхождения B12 ни днем, ни с никогда не найдешь. Поэтому, если вы в вегетарианском стиле питания от 4 до 6 лет и больше, миленькие вегетарианцы, напишите, сколько лет вы в этом стиле питания. Это важно сейчас для вас и для меня потому что я, я не могу если бы я была в живом э, помещении вот как с теми сыроедами с которыми я познакомилась в, э, в киеве это была живая классная беседа я до сих пор ее вспоминаю мне прям нравится что может быть кому-то я была полезна а с вами я могу только вопросами так вот уровень витамина b12 в крови падает не сразу а где-то через 46 лет э, вегетарианства он упадет вот но падает потом потихонечку с повышением стажа вегетарианства. Это нужно понимать. И это было исследование немецкое исследование. Ну вот, вот видите, с, с ростом количества лет, которые вы находитесь в вегетарианском стиле питания, уровень витамина B12 падает, падает и падает. Но есть исключения. И если вы счастливое исключение то скорее всего вы а, еще и голодающий вегетарианец или просто вот знаете бывают люди которые вот я не знаю как ответить на вопрос вот по большому счету и как откорректировать состояние когда бы 12 зашкаливающий высокий А если вы знаете о себе что у вас высокий b 12 напишите сейчас высокий вот не знаю как я это откорректировать но а, а, очень интересная информация когда человек в голоде то у него бы 12 растет. А многие вегетарианцы они еще и голодающие вегетарианцы, и тоже бы 12 растет. И многие вегетарианцы просто голодные люди, потому что они нормальные люди, они не будут наедаться крахмалами, Потому что они приняли такой стиль питания специально, чтобы привести тело в порядок, постранить и так далее. Вот. Но при этом а, они и не используют продукты высокобелковые животного происхождения, ясное дело. И получается, что живут буквально на салатиках. Организм это воспринимает как слабо прикрытый голод, и Б12 будет высоковат или очень высокий. Вот. А, это, а, скорее всего, ответ печени на такой стиль питания, в котором очень мало белка, ответ печени, ну вообще на на этот стиль питания, печень она очень жадна к белку и если ей не давать белка, если ей не давать должного количества витаминов, минералов то она будет страдать. И вот высокий уровень витамина В12, это не потому, что вы его много едите, вы его вообще не едите. А я сейчас о людях на смешанном питании. Люди начинают пить какие-нибудь витаминки мои, допустим, которые я рекомендую, а потом заглядывают в кровоток, а там высоченный, вот такой вот высокий, как Раис написал 1107. Уровень фолиевой кислоты, говорит, Бахтина, ты что наделал? Говорю, это не я, потому что, ну, сколько я могу дать там вашей, вам этой фолиевой кислоты, совсем чуть-чуть, и она водорастворима. Сегодня получили, сегодня вывилась. Но если печень недовольна, она у нее есть механизмы, как сделать так, чтобы этот, это Б 12 был зашкаливающий высокий в крови. Но в основном, конечно, падение. Если вы не голодаете, то это падение. Но я должна вам рассказать еще такую вещь. Люди на вегетарианском стиле питания совершенно молодцы, грамотные. Тоже много читали да говорят что b12 синтезируется микрофлорой кишечника я должна уточнить нормальной микрофлоры кишечника а еще я должна уточнить что 95 процентов людей которые сейчас живут на планете земля имеют тот, тот дисбиоз в той или иной степени нарушения функции нормальной со структуры нормальной микрофлоры кишечника но да бактерии если они нормальные кишечного биоциноза синтезируют b12 который может воспользоваться конечно в принципе по идее организм но на самом деле b12 нужны нужно а, вот сами бактерии хотят его использовать то есть b12 нужно для поглощения той самой кишечной микрофлоры она любит тоже цианакова кабаламин и ей нужно для своих целей помните что нормальная микрофлора это сколько килограмм я думала всегда 4 но современные исследования говорят это орган весом два с половиной килограмма и цианогабаламин безусловно нужен и в том числе и этому органу вот поэтому чтобы чтобы хоть что-то оставить организму организм придумал фактор касла это в желудке синтезируется такая белковая структура, фактор Касла, который связывает витамин В12, который поступает с печенью. Это вот у тех людей, которые используют продукты животного происхождения, или у тех людей, которые не используют продукты животного происхождения, но В12 в таблеточках просто кушают, к примеру, в витаминках. Вот Для чего этот фактор Касла связывает В12? Чтобы что-то осталось организму, а не все утилизировалось бактериями. Но если вы давно в вегетарианском стиле питания, у вас этого фактора касла очень мало, потому что, знаете, как там все хитро происходит. Вы кушаете растительную пищу, которая содержит мало белка, соответственно, нужно мало соляной кислоты, соответственно, нужно мало пепсина, потому что мало белка. Зачем много пепсина, если мало белка? Вот. А от пепсина, чтобы его активировать, отщепляется кусочек, который и является фактором КАСЛА. Поэтому, если мало пепсина, значит, будет мало этого фактора КАСЛА. Вот, и чем больше стаж вегетарианства, тем все меньше и меньше соляной кислоты, все меньше пепсина. Ну, вы поняли мою идею. Соответственно, все меньше фактора касла и весь В12 достается кишечной микрофлоре. Вот. И еще одна большая проблема по витамину В12 это достаточно крупная молекула. И если ваша нормальная микрофлора умница такая сделала этот B12, то этот B12 не станет достоянием ваших клеток. Этот б 12 так и останется с микрофлорой, потому что это очень крупная молекула, и она просто из толстой кишки не всосётся. В толстой кишке уже не работают те ферменты, которые работали в тонкой кишке, чтобы крупную молекулу разобрать на мелкую. Нет. Вот, например, глюкоза – это 180 грамм на моль, малярная масса. А, например, аминокислота ну, – тоже, ну, относительно крупное соединение, да, 150 грамм на моль – Аминокислоты легко всасываются в кровоток, а вот витамин b 12 это 1355 грамм на моль. Вот такая вот история. То есть два, два прокола по усвоению витамина b 12 Два прокола. Вот, ну, чтобы вам что-то сегодня вразумительно рассказать, ясное дело я просмотрела определенное количество информации, и у меня просто потрясло. Ну, в общем, зашла я на какой-то блог, форум, где сыроеды общаются друг с другом. И я увидела, вот сыроед Андрей, стаж вегетарианства 2 года, уровень витамина В12 в крови 40 пекамоль на литр. Друзья, 40 пекамоль на литр, это настолько ниже плинтуса, что просто невероятно. Да, кто вегетарианец, веган, сыроед, пожалуйста, дайте в чат я поняла что ферритин вы практически пропустили дайте в чат пожалуйста свое значение b12 вдруг вы знаете вдруг вы знаете если не знаете вам прям, ну не знаю сегодня воскресенье а завтра нужно сдать все это дело так вот а, сыроед андрей не обращал внимания два года на уровень b12 потом у него начались какие-то проявление, и он решил посмотреть, что там с витамином В12, и увидел 40 пекамоль на литр. При норме, нижняя граница норма 135 и выше. Понимаете? Вот такая штука. Вот, и э, провел свое жизненное исследование. Ну, так как это мужчина, я так ругаться не умею. Ну, в общем, я зачитываю то, что э, за что купила, зато то продаю. Итак, говорит, друзья, выбор у вас небольшой. При переходе на вегетарианство начать принимать В12, витаминах, таблетках. Второй вариант. Можно не принимать Б 12 получить анемию и уже колоть себе B12. Почему колоть? Потому что надо быстро поднимать уровень. Третий вариант. Не принимать Б 12 получить анемию и уже найти кого-нибудь, чтобы колол Б 12 Не принимать Б 12 Четвертый вариант. Получить анемию и получить поражение нервной системы в виде фуни фуникулярного миелоза. Какое основное проявление фуникулярного миелоза – это нарушение чувствительности. Онемение пальчиков, покалывание, чувство жара. Постепенно это распространяется от пальцев ног и рук к туловищу. Затем присоединяется двигательные нарушения. Это когда люди берут предмет и теряют его, ну, падает предмет. Это мышечная слабость, ног, рук, ну, слабость походки то есть неуверенность в походке. Потом недержание мочи, кала, апатия, депрессия, психоз. Но есть еще один вариант. Можно ничего не делать и при отсутствии лечения через несколько месяцев эти нарушения станут необратимы. Также у меня есть информация, не могу дать источник, просто не могу найти, что если в течение двух лет уровень витамина B 12 стабильно низкий вот эти изменения для головного мозга для центральной нервной системы становятся необратимыми ну наверное вы знаете историю а, льва толстого который написал ну просто такое наследие русской литературы вот а в конечном итоге в конце жизни стал а, вегетарианцем видимо у него тоже развивался вот такой процесс b12 дефицитная скорее всего и анемия ее можно увидеть в крови как большие эритроциты а, мегалоцитная анемия Anemia. вот и ну можете почитать последние годы жизни как он себя при этом чувствовал это уже ваша история на самоопределение поэтому друзья вы не имеете права скажу сразу не контролировать ферритин гемоглобин состояние витроцитов на тему мегалопласт, э, мегалопластической анемии и не имеете права не контролировать b12 если вы находитесь на вегетарианском стиле Питания. татьяна молодец 634 так итак нам нужно всего лишь 6 микрограмм витамина b12 это вообще ни о чем это мало но это так важно потому что 6 микрограмм витамина b12 не позволит совлиться вашему уровню b12 в крови и еще раз давайте я вам прям у меня есть прям веер такой веер различных э, витаминчиков, а вот которые я использую, кстати говоря, регулярно. Я, у меня нет такого дня, чтобы я не ела витаминный комплекс, потому что кто его знает, что мне сегодня пригодится. Э, классно, что есть защита от дурака, если мне это не пригодится, выпись ее. ну ничего страшного. А если пригодится, будет биохимическая реакция, которая завершится успешно. Давайте выпьем немножко воды. Так, суперкомплекс. В-12, там как раз в одной таблеточке 6 микрограмм. Железо, я вам уже говорила. Классно. По одной-два раза у вас двойное перекрытие. Это же круто. Витазаврики. Витазаврики детские вкуснючие витаминки. 5 микрограмм в таблеточке. 2 это уже 10 с перекрытием отлично тенте 3 микрограмма в одной мерке а в двух как раз суточная норма профилактическая 6 микрограмм шок не падала если вот у вас нормальный уровень b12 как 634 вот чтоб и не падала что всегда было так Мегахел, но это есть только в сша и в украине 15 микрограмм в таблетке, 15 микрограмм в таблетке. Я, если ем мегахил, то по одной, два раза. Ну, представляете, это, это очень приличное перекрытие, 30, ну, хорошее перекрытие. Нутрикалм. Дело в том, что, да, нутрикалм есть только в Соединенных Штатах Америки, есть в, на рынке Европы и есть на рынке Украины. Потому что в России нутрикалм не пропускают не пропускает говорят уменьшайте дозировки потому что b12 там 33 микрограмма потому что никто никто еще раз повторяю никто не боится дать передозировку по b12 потому что это водорастворимый витамин если его много он просто не всосется а если всосется то выписится. главное здесь а, не допускать дефицитов потому что верхнего предела токсичного предела по витамину В12 никто не знает нету я своим детям начала давать витазаврики отлично это вы это значит что вы очень осознанная мамочка очень вот хорошо Идем дальше. Следующая проблема, запишите себе, пожалуйста, третья проблема Вегетарианство. Ну, точнее, не проблема, это узкая тема вегетарианства, и вы просто должны об этом знать. Это э, э, источники омега-3, так как вегетарианцы не едят рыбу и так далее, источники животного животные источники омега-3, то они переключаются на растительные источники омега-3, и это логично, потому что из альфа-линоленовой кислоты делается рабочие формы докоза да, гексаеновой и коза жирные кислоты омега-3. Вот давайте поймем, откуда вегетарианцу взять вот омега-3 растительного происхождения. Это лен, льняное масло, это рыжиковое масло, это чиетка, конопляное масло, миленькие Вегетарианцы, если я что-то упустила, скажите, какое, что, какой еще продукт содержит омега-3, потому что вам лучше знать. Я надеюсь, что вы осознанный вегетарианец и вы прям изучали эту тему. Лен ⁇ наиболее концентрированный источник альфа-линоленовой кислоты. Соотношение омега-6 омега там тоже есть жирные кислоты, но омега-3 больше. Это уникально на самом деле, потому что обычно наоборот. Итак соотношение омега6 к омега 3 1 к 4 в 4 раза больше омега 3 чем омега-6. На 100 миллилитров льняного масла приходится примерно 54 э, на 100 грамм 54 грамма э, омега-3 все-таки э, растительного происхождения. но есть ино всегда есть ино. Но это в возрасте ну, старше 50 лет хуже все всасывается, соответственно, и всасывание омега-3 ухудшается, и <смех> льняное масло нельзя нагревать. Вот, иначе ничего не получите. Вот это вот очень важно. А теперь э, я должна вам сказать такую фразу. Мы используем омега-3 растительного происхождения, альфа-линоленовую кислоту, чтобы в организме сделать животные виды, рабочие виды омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые абсолютно необходимы для многих функций в человеческом организме. У меня была отдельная лекция на эту тему, не буду повторяться. Вот, вот вообще не буду повторяться то есть запомните основная роль омега-3 это рабочие формы животного происхождения до коза и коза кислоты запомнили а теперь давайте посмотрим насколько эффективно я же получаю омега-3 растительного происхождения, альфа линолиновую Она переводится вот в эти рабочие формы. Насколько эффективно? Слабо эффективно. Читаем. Неэффективный синтез ценных кислот из альфа линолиновой кислоты – это первая ловушка, крадущая у вегетарианца рабочие формы. То есть способность к синтезу из альфа линолиновой кислоты, чтобы она превратилась в икозопентоеновую, от 0,2% до 21% в зависимости от индивида. Потому что есть специальный ген, который хранится в ДНК, этот ген может иметь битые пиксели. То есть он может быть иметь какой-то полиморфизм. Не, ну, не так хорошо, ну, короче говоря, испорченный ген. С него считывается информация. По этой информации строится молекула фермента, которая должна переводить альфа-линоленовую в и но эффективность этого фермента максимум 21 процент минимум 02 как вам такая история но есть еще и докоза кислота до да? эффективность перевода от нуля процентов и вы не знаете сколько у вас лично до 9 процент то есть нам преимущественно нужно съесть омега-3 животного происхождения, чтобы они встроились в биохимические процессы, в биологические мембраны, были предшественниками противовоспалительных простогландинов. Но это еще не все. Как ни странно, это еще не все. Еще вот ну, я тут кое-где показываю картинки. Короче говоря, представьте себе вот такую вот воронку. И в эту воронку вы можете положить либо омега-6 полинасыщенной жирной кислоты, либо омега-3 полинасыщенной жирной кислоты. У воронки есть ферментативная часть. Вот здесь ферментативная часть. Проходя по этой ферментативной части, происходит преобразование омега-3 или омега-6. Одна биохимическая реакция проходит, вторая. Вторая биохимическая и третья биохимическая реакция проходит и в результате мы получаем какой-то результат. Так вот, если в эту биохимическую воронку закладывать постоянно омега-6, а так как вегетарианцы должны получать какое-то количество жиров, они догоняются чем? маслами растительного происхождения. Все масла растительного происхождения это омега-6, полинасыщенные жирные кислоты, за исключением омега-3 льняного масла, который я вам сказал, там омега-6 тоже есть, но только чуть-чуть, да? И за исключением омега-9 жирных кислот это оливковое масло. Когда омега-6 преимущественно попадает в эти жирнова, в эту воронку, то из омега-6 образуется видите арахидоновая кислота в конечном итоге она запускает воспаление она запускает опухолевый процесс она запускает аутоиммунный процесс потому что является предшественником про воспалительных простагландинов. Она, это арахидоновая кислота, может повышать артериальное давление, потому что предшественник ликотриенов. Она может давать микротромбоз. Вот сейчас после ковида вот это ДВС свертывание, внутрисосудистое свертывание крови, микротромбоза в любых органах, потому что предшественник тромбоксан извините если я как-то сильно губок ну не знаю но я думаю что вы знаете эту информацию по крайней мере где-то слышали я просто сейчас компилирую специально для понимания вегетарианцев вот а если сюда попала омега-3 попала в эти жирного омега-3 классно из нее сделают вот ту самую коза пентаеновую кислоту которая является предшественником ком противовоспалительных простагландинов не будет ни воспаления, ни аутоиммунного процесса, ни аллергии, ни опухолевого процесса. Противовоспалительных тромбоксанов не будет слипчивого процесса от гизии, не будет микротромбоза и предшественник противовоспалительных вещей, которые вот предшественники хороших лекатриенов, чтобы капиллярчики расслабились и системное артериальное давление снизилось. Но проблема в том, что у вегетарианцев больше омеги-6 попадает омега-6 вот эти три фермента расходуют и когда пришла омега-3 уже нет ферментов они все израсходованы понимаете вот такая вот история поэтому я всегда я так многословно всегда объясняю если со мной рядом вегетарианец так уж вышло я объясняю этот механизм и говорю слушай сделай одно манюсенькое отступление одно просто вот смотри вот это вот капсула могу свою показать омеги-3 у меня вон там стоит вот пусть она будет животного происхождения то только она а во всем остальном твой стиль питания это твой стиль питания. понимаете вот таким вот образом как понять насколько а, вообще ну надо ли вам думать на эту тему очень просто вы просто можете посмотреть свой я еще с утра ни с кем не разговаривала поэтому <свы> свой омега-3 индекс это количество полинасыщенных жирных кислот которые сидят в мембранах ваших эритроцитов и если омега 3 в мембранах эритроцитов мало то это мембранная стеночка не эластичная не, не текучая, не ну в общем можно сказать не живая а мы можем посмотреть только в эритроцитах. Потому что, чтобы посмотреть в эндотелии сосудов, внутренняя стеночка сосуда, надо же его отщипнуть. Ну кто же будет давать на отщипывание свой кровеносный сосуд. Поэтому смотрим в эритроцитах. И вы можете просто посмотреть, если у вас ниже четверочки уровень омега-3 индекса, это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, не только сердечно-сосудистых, все, что я вам перечислила, в том числе сердечно-сосудистых. А если. Если больше ну восьмерки так скажем вы в безопасность окей какую омегу- 3 пить качественную давайте я не буду сейчас если сейчас я уйду в омегу-3 <coughs> я оттуда не выйду потому что у меня есть отдельное видео на youtube канале обязательно подпишитесь на youtube канал не пропустите youtube канал молодец он вас будет приглашать на каждое мое выступление обязательно подпишитесь на instagram канал потому что ну чтоб меня не потерять да <coughs> вот так у меня есть отдельное видео по омеге-3 так скажу не гонитесь за количеством и коза коза пентоеновых кислот в одной капсуле потому что главное чтобы они были не перитерифицированы чтобы они были получены нормальным образом ну я об этом видео говорю каким ненормальным образом иногда получает омега-3 это просто это невозможно а мы используем омега-3 очень качественную которая делается производителем НСП не из подкожного жира там очень много токсина антропогенные загрязнения. не из печени нам не нужно использовать печень современных рыб потому что это орган выведения все токсины через нее проходят а на рыбок на меленьких рыбок нажимают у которых ниже ринки буквально нажимают и из мышц межмышечный мышечного жира получают а, самую ценную и самую чистую омегу потому что мышца она все-таки рабочий орган и перфузия крови кровь в ней хорошо циркулирует и соответственно антропогенных загрязнителей минимальное количество это нам объясняет товаропроизводитель что мы это видим мы это понимаем <coughs> и мы вам даем лучшее Последнее узкое место. Это проблема номер четыре. Это недостаток органической серы, друзья. Еще раз говорю, очень многие девчонки, вегетарианцы и мальчики, а вот я смотрю и вижу истончение кожных покровов. Очень приятные лица, не жиринки лишние, очень красивые тела. Вот, ну, худенькие, может быть, такие щупленькие, но красивые морщиночки такие вокруг глаз, потому что эластичность кожи ухудшается. А это я о том же коллагене с одной стороны мы можем нарушить синтез тем что мы не даем должного количества железа нет стабильности витамина c нет стабильности а с другой стороны мы не даем должного количества серосодержащих аминокислот и вообще органическая сера она абсолютно необходима для построения ну для того чтобы если в организме серосодержащие Аминокислота закончилась, но вот есть источник органической серы, организм там уже дальше а, разберется. На всякий случай, случай запишите себе суточную потребность в органической серии. Она составляет от 1 грамма до 6 грамм. И никто не знает, сколько лично вам, 1 или 6. Если вы давно в дефиците, то, скорее всего, наверное, 6. Понимаете? <к Stone> вот, а если вы не в дефиците, но ну, может быть, и один я честно говоря не верю в том что можно получить много органической серы нужное количество органической серы просто из обычных продуктов питания даже если вы пользуетесь продуктами животного происхождения вот миленькие люди вот мои замечательные девочки которые которые ядные, как я вот смотрите это индейка в ее 100 граммах содержится 250 миллиграмм органической серы а надо грамм вот скажите мы же с вами не бегемотики 400 грамм индейки съесть или 400 грамм говядины или 200 индейки и 200 говядины или там 300 индейки, 300 говядины, 300 свинины, чтобы как-то до, до, добрать. Но это нереально, это нереально. Поэтому у меня, я не, не вегетарианец, но у меня тоже в моей ладошке осмысленного здорового человека есть две таблеточки органической серы всегда, всегда. И я считаю, что это просто для красоты. А вы знаете, что каждая шестая аминокислота в коллагене, в серосодержащей, и вы можете использовать это для просто красоты. Я использую метилсульфанилметан, это источник органической серы, очень популярное в мире вещество, настолько нетоксичное, что ваша обычная поваренная соль в два раза более токсичная, чем метилсульфанилметан. То есть, если мне скормить 100-200 грамм поваренной соли, все, алис капут. А если я, ну, как бы... Если попробовать токсическую дозу достичь с помощью метилсульфанилметана, надо будет 400 грамм съесть. То есть передозировать его ну, просто потенциально проблематично, вообще невозможно. Итак, это продукт органического происхождения. Метилсульфанилметан – странное название, но это органическая сера. Абсолютно полезная и безопасная вещь. Помним, что сера участвует в синтезе гемоглобина. Это важно. Сера участвует в синтезе коллагена. Волосы, кератин входят в состав меланина. Помним, что сера это мощный антиоксидант и защитник для печени, гепатопротектор, потому что в печени такие сложные биохимические процессы проходят детоксикации. Вот сера помощница и участвует в синтезе инсулина. Очень многие неосознанные вегетарианцы убивают себя быстрее чем неосознанные люди на смешанном питании. Потому что они, решив убрать, человек может наесться либо белком, либо крахмалами, они, решив убрать высокобелковые продукты, начинают есть крахмалы. И если вы неосознанный вегетарианец, то вы видите, что вы на вегетарианстве, а вес растет. И вы идете семенными шагами, как и люди на смешанном питании неосознанные. Вы идете просто инсулинорезистентность и сахарный диабет и дойдете быстрее потому что у людей на смешанном питании хотя бы есть еще белки чтобы наесться а у вас ну вы решили что только а, только крахмалы и это неправильное решение но мы с вами сконцентрируемся на идее что сера это замедлитель процессов старения потому что а, в, работает с кожей упругость кожи эластичность кожи влияет на рост волос ногтей и за это ее называют минералом красоты и друзья я вам озвучила четыре основных узких момента вегетарианства вот и чтобы вы ничего не упустили а, а, ну, из осложнения вашего стиля питания, следите, пожалуйста, за всего лишь вот этими показателями. Первое. Общий анализ крови на предмет или железодефицитная анемия это, это будет видно по эритроцитам или мегалобластной анемии. Тоже будет видно по эритроцитам. То есть, время от времени просто делайте общий анализ крови. И ваш доктор скажет: «А, вот, я вижу второе я не сказала о гомоцистеине но когда есть проблема с витамином b12 гомоцистеин растет в крови и вам нужно его контролировать забыла об этом сказать гомоцистеин когда его очень много в крови он буквально разъедает эндотели кровеносных сосудов соответственно разъеденный эндотели кровеносных сосудов опасен тромбозами и так далее <связать> поэтому берется много холестерина и начинается замазывание и уровень холестерина тоже может быть высокий в крови контролируйте гомоцистеин он не должен быть выше нормы. уровень b12 я вас убедила обязательно смотрим ну да где-то раз в, раз в полгода если если все хорошо и вы уже себя знаете раз в полгода если все плохо то вы должны выйти из патологического состояния чаще контролировать. Ферритин мы смотрим, я вас убедила. И посмотрите содержание омега-3 в мембране эритроцитов. И все это нужно делать, если вы хотите оставаться в вашем стиле питания. Где брать такую серу? Напишите в Директ а, и попросите, чтобы вам выдали ссылочку на вход в интернет-магазин. Где брать такую серу омега-3? Витаминные комплексы под этим видео есть ссылочка. Зарегистрироваться в НСП. Сделайте это, зайдите в интернет-магазин. Ладошка здоровья осознанного вегетарианства. Вегетарианца. Какая ладошка здоровья? Она небольшая, просто прикрывающая вот эти четыре недостающих момента. Первое суперкомплекс НСП по одной таблетке два раза в день. Мы ликвидируем дефицит железа ликвидируем дефицит всех витаминов группы Б, все минералы, все витамины. Только ну серу в таком количестве не дашь, поэтому сера как минерал отдельно идет. Мы даем себе органическую серу по две таблеточки два раза в день, и это будет достаточная профилактическая дозировка. И мы даем омега-3 животного происхождения. Это единственное отступление. Я надеюсь, я вас уговорила на него. Вот это вот ладошка здорового, здоровья осознанного вегетарианца. Если вы записали, я очень за вас рада. А теперь вы все это, конечно, не запомните. Поэтому мы идем, я вам показываю, где это все взять. Кто меня через Инстаграм смотрит, у вас все это в, надо запросить в директ. А вот это вот наше сегодняшнее с вами общение. Сейчас буду начинать отвечать на вопросы. И идете под, э, под видео. Ага, во-первых, революционная система старости нет. Если вы понимаете, что я что-то такое сегодня интересное рассказала, я всему этому, может быть, не так собрано в, в одно занятие, но учу своих студентов в системе старости нет. Буквально пяти минуточками. Вам не нужно будет тратить на меня время. Вам нужно со мной будет каждое утро выпить чай, воду с лимоном или кофе, в зависимости от того, что вы предпочитаете, и послушать мою пяти минуточку. И я вам столько всего набросаю столько всяких идей набросаю, мало не покажется и вы выйдете из программы если захотите там на девятимесячный проект просто 25-летним Ну прям гарантия при гарантии так до да, подписаться на канал youtube обязательно да вот она книга моя Ну вот оформить дисконт на все продукты на это тут можно оформить дисконт и конспекты здоровья я нажимаю на конспекты здоровья и открывается вот такая красивая страничка вот и ваш конспект здоровья видите, их много этих конспектов здоровья. ваш конспект здоровья номер 44 памятка вегетарианцев и сыроеду а я взяла ее уже и открыла и все что я вам сегодня рассказала все у вас здесь есть и анемию я описываю и витамин b12 мы с вами говорим на эту тему то есть это краткая опорный конспект и омега-3 почему именно животного происхождения вам нужны конечно органическая сера понятно что возможно я не все осветила вот но осветила достаточное количество тем для того чтобы вы задумывали задумались <как> и подстелили себе соломку в своих узких местах можете мне написать вот четыре узких места какое вы нашли узкое место у себя а вот, на что вы действительно обратите внимание, а, потому что вы меня поняли, что это реально узкое место. Буду благодарна вам за обратную связь. Вот, а я пока выйду, выпью водички, и у меня перед следующим выступлением осталось буквально полчасика меньше. <coughs> да, отвечаю на ваши вопросы. <coughs> это я вчера целый день не говорила, у меня был выходной, а сегодня не могу разговориться. лена а может не подходить мсм когда пью меня очень пучат мсм очень хорошо э, переносится очень хорошо переносится поэтому поищите другой пожалуйста ну, какой-то другой механизм что-то другое скорее всего можете у, уменьшить дозировочку МСМ, но очень вряд, вряд ли что это мсм все-таки когда стала пить МСМ, кожа стала, перестала быть сухой, потому что облегчился синтез коллагена. А коллаген – это белок, он обладает онкотическим давлением. Говорит, а ну-ка, водичка, иди ко мне, иди ко мне. И получается увлажненное коллагеновое волокно. Это очень красиво, это очень красиво. Добрый день, когда вы говорили, что льняное масло надо принимать наисвежайшее, с маслобойни, а в супермаркете от нее далеко, значит смысла в усвоении такого масла нет. Ну, есть, конечно, Антонина, есть смысл. В... Просто смотрите, есть такое понятие, как прогоркание. Я же вас учу на эту тему. У вас прям четвертая ступень в системе старости нет. Полностью касается всех жиров. Поэтому я вам там говорю, где хранить вообще растительные масла, вот как их выбирать, почему в темном стекле, почему в шкафчике. Это вот все нужно предусмотреть. И максимально свеженькое но должно быть из тех что вы найдете безусловно В свое время проколов мельгаму уровень поднялся очень сильно со временем нормализовался да так так так не едят рыбу яйца а вегетарианцы едят хорошо что вы мне просветили спасибо Какое принимать железо для повышения гемоглобина? От аптечного сильно крепит. Возьмите железо НСП, это конспект номер 12 или в сорок четвертом конспекте тоже есть отсылка на конспект номер 12. И используйте его. Оно, как правило, хорошо переносится. Если аптечное плохо, то вот эта аминокислотная форма железа, производство НСП, она хорошо переносится. Попробуйте. Угу. Ем рыбу и яйца, но мясо не ем. Ну, тогда я тоже вегетарианец, я тоже практически не ем мясо. Ну, зачем есть мясо, если есть рыба, если кривитулечки есть, если кальмарчики есть? Боже, не знаю. Тут каждый выбирает для себя. Это я ищу вопросы, друзья. А вы быстренько задавайте, потому что у меня 5 минут. Добрый день, с вами в системе витроциты, гемоглобин. Вы думаете, я прямо вот так сейчас вам вычитаю? Да, моноциты. Ферритин, витамин d 3 и ТСХ, наверное, в норме. Волосы плохие, что может быть. Смотрите, конспект здоровья номер 10. Смотрите, конспект здоровья номер 10. Я там, вот как сегодня подробно вычитала по вегетарианству, там подробно вычитываю возможные причины волосопада. И все, что вы не доделывайте не доделайте, пожалуйста. Меанатитол важен для женщин и мужчин. Проблемы зачем. Да, конечно, важен, безусловно. Так. Как вы относитесь к капельнице раз в неделю с витамином С для профилактики? Я ем чего? Веду зож, но несмотря на это переболела ковидом в легкой форме. Спасибо. Но я вообще думаю, что через кровь должны заходить, не должны заходить никакие элементы в организм человека. Это очень странный путь введения, инъекционный. Вы так не думаете? Он эволюционно не сложился. Ну, как бы. Ну... Эволюционно сложилось, что все должно заходить через рот. Поэтому для меня это очень странно. Если вы живете в технологии сознания, а, прокапаться иногда ну, может быть, но у меня в сознании такого нет. Я лучше каждый день буду себя вести как паренька, иногда там лучше, иногда хуже. Вот, давать себе все необходимое ежедневно, а не так не даю, не даю, потом бабах, витамин С. Ну и в чем смысл? Ну, дали вы себе витамин С. Он за сегодня же выведется. Надо каждый день давать, каждый день, каждый день ведь капать не будешь. Причем одно может усвоиться всего лишь полграмма витамина С. Поэтому я говорю даже вот пероральные формы витамина С, граммовые я использую, носпейс, граммовые пероральные формы витамина С через рот, а, граммовые и, и тем не менее мы их используем, потому что а, слоистая структура таблетки, вы утречком проглотили витамин С в течение дня. Какие-то свои дозировки минимальные, отдаются в кровь. Клеточки разбирают, разбирают, разбирают. И таким образом мы можем всем клеточкам раздать этот витамин С. А если вы бухнули в виде капельниц, клетки, ну, вот есть, в эту секунду не нужна она не взяла. В следующую уже нужна все. А вы уже выписали весь остаток витамина С. Я не понимаю людей, которые кормят себя через э, вену, ну, хоть убейте. Вот вообще не могу понять. Я понимаю, что спасать себя нужно через вену, это другое дело. А кормить себя через вену, это как-то вот, я подумаю. <как> Подарку можно все время пить, а зачем? Только закончила детокс, еще допивая все продукты. У нас не препарат, потому что ни в коем случае. Сейчас горло покраснело, покашливание, это результат чистки или вирус. Ну не все на чистку надо списывать конечно возможно вирус возьмите по ссылке с цинком возьмите конспект здоровья номер два чтобы защититься от самой популярной модной инфекции конспект здоровья номер два под этим видео так скажите пожалуйста можно ли пить подарка как противопаразитарное средство по две штучки три раза в день две недели да конечно наташа а также посмотрите почему только подарка если вы хотите противопаразитарный эффект точнее программу то это конспект здоровья номер 25 и там не только подарка ну и ну, гляньте там не только подарка там гербалочки файтер еще и так далее вот очень хорошая идея сделать противопаразитарную чистку да. Я что-то не договорила насчет а, b 12 или я кому-то противоречу? Окей, хорошо. <coughs> В какой дозировке пить листья оливы, если уже заболел? По две-три раза. По две-три раза. Угу. Все, еще буквально последний вопросик смотрю что тема ну, вроде бы и острое вегетарианство но у меня моя те люди которые меня слушают они в основном на смешанном питании поэтому так впрок записала можно ли принимать железо солгар Айрон при филитине меньше 5. Вам нужно обязательно какое-то железо принимать. Просто мне нужно посмотреть, что это за форма в салгаре. Но я не буду этого делать. Разберитесь сами, пожалуйста, потому что я использую аминокислотный хилат железа. Это вообще произведение искусства. Хилатное железо НСП. <coughs> Если постоянно усталость бессонница, какие анализы важнее сдать? Ну, с вами нужно поговорить. Смотрите, вот для чего нужен доктор. Он же не только просто анализы прописывает, он немножко вас видит. Мне достаточно вот только посмотреть на человека, я уже понимаю направление мысли. Понимаете, если человек давно работает доктором, он тоже понимает. Но обычно сдаются общий анализ крови, общий анализ мочи. Посмотрите ферритин обязательно, посмотрите ТСХ, теротропный гормон, парад гормонов. Парад гормон, посмотрите, потому что, ну, очень большое количество вариантов вашей усталости. Где искать конспекты? Их нужно запросить в директ. Так и сказать. только не все подряд конспекты я не буду выдавать, все подряд конспекты, а вы просто попросите в директ тот конспект, который вам приглянулся. Сегодня я говорила о сорок четвертом. Угу. Будьте добры, расскажите о лецитине. На этом YouTube-канале, если вы забьете в поиск лецитин, выпадет моя часовая лекция по поводу лецитина, исчерпывающая. Можно ли есть грецкие орехи каждый день для пополнения омега-3? Как вы думаете, там омега-3 растительного происхождения или животного происхождения? Татьяна Симонова. Если вы решите что там омега-3 растительного происхождения пересмотрите пожалуйста последнюю треть сегодняшнего эфира потому что я очень подробно об этом говорила что делать как делать противопаразитарную чистку нужно пойти под это видео найти конспекты здоровья нажать на них найти конспект номер 25 и начать противопаразитарную чистку в последнее время стала на одной руке шелушиться кожа на пальцах. Это может быть переизбыток по витаминам. Ну, очень вряд ли. Ну, что. Но я даже не знаю, даже вот этого суперкомплекса нужно съесть полбанки сегодня, полбанки завтра, полбанки послезавтра, еще полбанки и так далее. И тогда, наконец-то, когда-нибудь наступит гипервитаминоз. А вот я вижу только дефициты по витаминам. Гипервитаминозов я вообще не вижу. А то, что шелушится кожа на пальчиках, это может быть просто паразитоз. Или грибок, или паразитоз Да. Все, друзья, была очень рада провести с вами кусочек своего воскресного дня. Пойду-ка я дальше. А, какие канал, анализы после ковида нужно сделать? Коагулограмму общий анализ крови. Сейчас пью свободные аминокислоты, Железо, Б 12 в норме. С кислотностью работаю, но белок плохо поднимается. Мышцы упали, с чем еще надо разобраться. Вам в систему старости нет. Разберемся со всем. Разберемся с вашей физической нагрузкой, с белковой обеспеченностью, с доперевариванием, с внутриклеточным тургором и так далее. По систему старости. Нет. Друзья, если вы одной таблеткой, одним, одной программой не можете решить свой, свой вопрос, вам нужно включиться в систему. Включитесь в систему и будет вам счастье. Всех люблю, всех целую и до новых встреч.